и тогда вы сможете смонтировать хорошие качественные ролики. В этом видео я осветил одно из множества тем моего авторского видеокурса. Если вам понравился этот урок и вы хотите получить полный объем знаний и практических навыков профессиональной видеосъемки, то я вам хочу предложить протестировать наш курс бесплатно, получив первый урок. Для этого перейдите на наш сайт по ссылке в описании.